Хорошо, Беленинский институт кормодегии, курс второй, это третья заключительная лекция по апдейту всего пути второго курса. Если вам эта картинка надоела, я могу ее сменить. Итак, мы пришли с вами к тому, что наше состояние, наши эмоции, наши чувства, наши подсознательные программы, они каким-то образом... В большей или меньшей степени управляют манипулируют нашими социальными поступками ну как и духовная мотивация тоже управляет нашими социальными поступками если отойти на секундочку в психиатрию то любой больной психиатрической клинике его состояние полностью управляют его социальными поступками то есть Человек сам по себе, как вот такая независимая боевая единица, теряет себя. То есть этого человека фактически не существует, потому что внутренние состояния и подсознательные программы полностью управляют всем тем выходом, что человек несет в социуме, несет в себе, в свою судьбу. И в это вот полная зависимость от вот этих состояний, это как бы база любой психиатрии. Чем человек отходит от психиатрии в более здоровое состояние, он пытается управлять, то есть его состояние, он понимает, что у него сейчас вот такое состояние, и он может дел каких-то наворотить, и он как бы замыкается, он старается никак не действовать. Чем отличается продвинутый человек или одеб Адепт понимает, что именно состояния управляют его социальной реализацией. И адепт пытается взять контроль над вот этими вот состояниями. Как поднял руку, опустил, точно так же хатха-йога ведет к раджа-йоге, потому что человек, который практикует курс раджа-йоги, он пытается управлять своими внутренними состояниями, Сначала по каждой чакре отдельно, а потом по всей чакральной системе в целом он пытается продвинуть себя к состоянию парения над социумом Шавасана и к состоянию полета над социальной средой. То есть, <coughs> вот этот вот путь Раджа-йоги, как выйти из матрицы, вот этот выход из матрицы, это и есть Состояние парения на всех своих чакрах, когда человек со стороны видит вот этот путь манипуляции, которая идет от родовой капсулы, от подсознательных программ, от цивилизации, от реинкарнации. И когда человек к этому уже пришел, он это все понимает. Это значит, что его состояние сознания расширилось до нужной какой-то категории, и человек приходит к тому, что нужно получить в реальной, вот в этой реинкарнации, какой-то результат. Каким образом проплыть против вот этого течения? Это как раз взять одно свое желание и реализовать это желание совершенно осознанно. То есть изменить свою судьбу. В сторону, вот настолько, в сторону реализации своего, своего желания. Поэтому подготовка к Новому году – это чисто учебная практика, когда вы начинаете брать что-то очень мелкое, чтобы оно однозначно реализовалось. Когда вы начинаете большое желание выбирать, чем больше желания, тем большее количество факторов, неизвестных, переменных, влияют на реализацию. Чем меньше это желание, тем меньшее количество случайных факторов. Ну, в этом мире случайности нет, каждый шаг оставляет след. Андрей Макаревич. Как бы к нему относились современные. не относились современные российские политики, но он настолько прав в своих песнях. Итак. И вот получается, что вы, готовясь к Новому году, вы готовитесь вот к этому изменению, которое вы хотите сделать своей судьбе. И, а дальше вы опять возвращаетесь к курсовому проекту судьбы, и вы отслеживаете ситуации, когда... Вот вы не собирались делать предложение, но ваш рот как-то открылся, и вы сделали предложение, и вы делаете предложение, там, женщине, и думаете, «Господи, куда я лезу?». А сделать ничего не можете. Это вот как раз и есть, когда ваша капсула взяла этот руль в свои руки, и ваша личность ничего не может сделать против решения вашей родовой капсулы. Почему? Да потому что вы, у вас куча незаконченных дел, и это как раз вот тот вариант, когда у родовой капсулы больше энергии, чем у вас. Каким образом эту ситуацию пройти? Нужно начинать подпитывать свою родовую капсулу, вы становитесь источником энергии для родовой капсулы. И уже родовая капсула начинает учитывать ваше внутренние состояния и ваши внутренние желания. Потому что у родовой капсулы есть своя программа по книге судьбы, которую вы написали, привести вас, куда вы хотели прийти до вашей реинкарнации на этой планете. Как только вы одели этот скафандр, ваша душа, часть большой души попала в этот скафандр с кучей ограничений, и вы начинаете эти ограничения преодолевать, чтобы расширить функциональные возможности своего скафандра. Вот вся суть, вся суть реинкарнации. И вы начинаете сравнивать, а какие результаты, когда вы родовую капсулу о чем-то просили, и вот какой путь родовая капсула, родовая капсула выбрала для реализации вашей книги «Судьбы», и каким образом вы смогли реализовать сами свою судьбу без родовой капсулы, когда вы начинаете совершать минимальное какое-то изменение в вашей судьбе. И вот вы сравниваете результаты. Когда вы начинаете сравнивать результаты, вы приходите к законам судьбы вашего текущего периода на сегодня. И с одной стороны, а с другой стороны, как в компьютере, вы начинаете смотреть, а какие у меня настройки вообще. Потому что у нас у каждого есть настройка состояния на, на каждую чакру. И вы начинаете понимать, что оказывается, вот ваша чакра, вот эта настроена на это. Оно вам надо. И вы начинаете эту настройку менять. То есть вся суть чакральной медитации в том, что вы пытаетесь сменить чакральную настройку, с которой вы пришли в эту реинкарнацию на ту чакральную настройку, которая вас интересует. Вот это, вот это часть этого пути большого. И поэтому мы регулярно возвращаемся к базовой практике раджа-йоги, к шавасане, чтобы сравнить это эталонное состояние легкости парения и полета с тем, что есть на, на каждой из ваших чакр сейчас и прийти вот к этому состоянию наблюдения пути чакрального развития со стороны в это вот очень важная часть развития враджа йоги я сейчас третий листик складываю сюда извините идем дальше и вот тогда когда вы начинаете законы своей судьбы на текущий период смотреть то лучше их разделить Законы второго мира, ну вот примеры, примеры текущих законов судьбы. Например, завершать начатое, один замечательный человек пишет, вот когда не было войны, у меня ни на что времени не хватало, а сейчас мы сидим там в полно времени заниматься духовной практикой. Замечательно? Вот посмотрите, каких результатов вы сможете достичь в вашей духовной практике. Сколько ситуаций вы можете отпустить, сможете ли вы закончить свой курсовой проект по судьбе. Дальше вы начинаете смотреть третий мир. Что у вас еще осталось от цивилизации? Вы смотрите, там есть плейлист цивилизации, вы смотрите законы Хатиды, законы Пацифиды, законы Атлантиды, вы смотрите законы цивилизации, там есть отдельные лекции. И на сайте я очень много страниц почистил и выкинул, потому что они как бы уже не нужны. И... Я сократил количество страниц, потому что там сайт пытаются использовать. То есть любая территория, которая выходит из-под вашего контроля Муладхары, она пытается использоваться кем-то. Например, там вы превратили склад, свой гараж в мусорку, обязательно ваш ребенок начнет там делать свою лабораторию. И, и вы как бы эту часть потеряете. То есть вся та часть, которую вы считали своей, но у вас руки не доходят этим заниматься, это означает, что ваша Маладхара не в состоянии контролировать то пространство, которое вы захватили. Как бы условно. Поэтому прохождение каждой цивилизации, получение опыта и умение диагностировать цивилизацию по законам, социальным линиям поведения, по паттернам, это важная часть. Ну вот примеры, например, законов третьего мира от хатиды ну вот не трожь дерьмо вонять не будет да извините грубая форма но имеется в виду что каждый человек притягивает хатиду когда он начинает сам нарываться на на чужую критику и в этом случае он притягивает ту же самую хатиду которая начинает портить ему жизнь и, и вы начинаете смотреть ваши поступки, а дальше вы начинаете смотреть, а какие же состояния привели к этим поступкам. То есть каким образом вы притянули наезд хатиды, наезд пацифиды. Э, и в одной из книг она так и начинается, как бы я три ситуации рассматриваю, которые со мной произошли в какой-то там период моего духовного развития и роста. Э, ну вот, например четвертый мир мы для власти мы все налогоплательщики это если смотреть с позиции соединенных штатов если смотреть с позиции других стран то в какой-то стране мы для власти это пешки или или мы идем на убой да то есть наша страна наше правительство нас просто посылает на убой забирает сыновей у матерей там мужей и жены и отправляет их умирать да? Вот. А для какой-то страны просто разменная монета. Ну вот то же самое, когда волонтеры там пытаются спасать армию, а в то же время олигархи отсиживаются за границей, и вывезли весь свой капитал. Хотя при этом, если бы они половину бы отдали на ту же самую армию, то они могли бы этих хаймарсов закупить там. Именно столько, сколько нужно для, для победы. Но, но при этом все эти олигархи, которые на стране зарабатывали, они сидят тихо, ничего не тратят, пусть там эти выкарабкиваются. А когда мир восстановится, мы опять вернемся, деньги у нас есть, и мы опять свой бизнес продолжим, начнем на той же самой стране зарабатывать. То есть в это вот позиция как бы четвертого мира. И, и эти законы, то есть законы четвертого мира, вся страна проходит. Индивидуально каждый одеп должен приспособиться вот тем законам четвертого мира, которые государство спускает. Официальные законы это одно и Конституция, а самое главное негласные законы. То есть может ли вас, мент, вы вышли с бумажкой и, и, и написали «я», и все, и вас тут же забрали в полицию, потому что вы стоите с этой бумажкой, никто даже не читает. То есть это вот антиправительственное действие какое-то, против правительства. Вот такой пустой чистый лист уже вызывает это как красная тряпка на, на определенную власть. Поэтому каждый человек пытается, пытается приспособиться и пытается как бы внутри этой политической системы сделать себе какую-то карьеру, сделать себе какое-то спокойствие и какой-то баланс. И вот на каком уровне вы находитесь? Вы застряли на законах второго мира, потому что у вас это не закончено, это не закончено. Образование вы не закончили, карьеру вы не закончили. Вы все время кидаетесь из одного в другое, вам кажется, что там лучше. А там лучше только со стороны, а когда вы влазите внутрь, там то же самое. И вот пока вы не пролезете количество этих норок и не поймете, что везде нужно добиваться результата, а не перепрыгивать с норки в норку, вы во втором мире ничего не достигаете. То же самое с третьим миром. Пока вы э, не, не наберете эту свободу от цивилизации, а для этого нужно набрать мистический опыт э, как бы анализа своего поведения и зависимости поведения от состояний. И вот когда вы это прошли уже все, и понимаете, что четвертый мир, они там свое говорят, а вы понимаете, что вам свое нужно, при этом вы не должны привлекать их внимание к себе, потому что иначе духовной жизни и развития вам не видать. И вот тот человек, который это все прошел, и у него это все уже на автоматизме, как реакции как бы у специалиста по какому-то единоборству, они у него автоматически идут. Вот он переходит в пятый мир, а дальше получается сердцу не прикажешь. Вот кто эти люди, которые живут по закону, сердцу не прикажешь? Это вот те, те люди, которые не побоялись попасть в тюрьму. Есть в России такой человек Яшин, который уже там его приговорили к девяти годам колонии, а он все равно за свои убеждения. В прошлом я тот же самый Галилео Галилей, тот же самый Коперник, который вот сердцу не прикарыш, они жили в Пятом мире, и поэтому другое дело, что они привлекли к себе инквизицию, государство, ГУЛАГ. То есть у каждого все происходило по-своему. Понимаете, но когда человек живет в пятом мире, сердцу не прикажет, что он живет по совести. Из них те, которые некоторые, наоборот, специально хотят, чтобы государство их покарало, вот они сами обретают себя вот на эти муки. Да? То же самое, как Быков написал замечательную пьесу Золушка, которую Иванченко исполняет с тремя другими артистами. И вот там есть такая фразочка, если к войне не готовишься, становишься пищей чудовища. И это как бы про мачеху в Золушке. И эта сказка была написана давно, относительно давно, ну, несколько лет назад. А вот к этой ситуации, которая сегодня политическая, она просто вот ложится на эти рельсы и приобретает совершенно другой смысл. Ну вот, например, другой закон Пятого мира. У меня своя голова на плечах. То есть, если войны брать в расчет, у меня в Брюсселе счет. Это означает, что люди как бы понимали, что какой-то черный день может наступить. Они финансово к этому подготовились, потому что они прошли в свое время второй мир. И у них все хорошо. Вы прошли второй мир тогда, когда... У вас есть платежи какие-то, и вы зарабатываете чуть больше. То есть после налогов и всех платежей у вас что-то остается. А минимум на отпуск. Это означает, что вы уже реализовали себя во втором мире. Пока эта остаточная прибыль у вас не получается, и вы живете от зарплаты до зарплаты, это означает, что вы не прошли второй мир. Второй мир можно пройти, наращивая доходы и минимизируя расходы. Когда вы минимизируете расходы, вы уже становитесь плохим для своих детей, и для своей жены, потому что знают, что у вас есть деньги, а вы их никуда не хотите отдать. И вот тут вы возвращаетесь опять в Хатиду, потому что рот нужно держать на замке. И вот получается Пятый мир, у меня есть своя голова на плечах. Ну или на Кипре счет, да? Если воины брать в расчет, у меня на Кипре и, и вот в конце вот этого пути расширения сознания, в итоге вы приходите к зеркалу, потому что зеркало то что после пятого мира когда вы уже зеркало эта ситуация когда вы выходите из-под контроля матрицы и вы уже начинаете понимать что то что потом говорил о привязанностях это вот та вот сермяжная правда без которой вам сейчас дальше никуда продвинуться невозможно и вы начинаете разбираться со своими настройками Потому что каждая из настроек, которые уже у себя изжили по каждой из ваших чакр и настройки по каждому вашему миру, который вы проходили, они создают притяжение в вашу жизнь каких-то людей, каких-то ситуаций, каких-то мыслей. То есть вы, настройка организует как бы такой невидимый путь. И зеркало это вы разбираетесь с каждой из своих настроек, и вы начинаете пытаться ими манипулировать. Естественно, любая манипуляция настройками компьютерными приводит к тому, что ваш компьютер начинает работать по-другому. То же самое тело и все тонкие тела это скафандр, и вы начинаете манипулировать вот этими настройками. И манипуляция этими настройками она начинается в самом первоначальном варианте в практике шавасаны когда вы проходите четыре состояния и расслабление, это промежуточная стадия между тяжестью и легкостью. И вот одна часть этого зеркала, это разобраться со своими настройками, то есть встретиться со своей темной сущностью, как волшебник земноморья, и понять, а что же такое ваш антипод. И весь смысл в том, чтобы, как бы, чем больше вы узнаете свою темную сущность, тем больше она с вами сливается, потому что вы начинаете понимать источник, который управляет вами. Ну и в принципе, вами управляет светлое или вами управляет темное, то есть каким состоянием вы предрасположены. Почему это все проходится в зеркале? Потому что в шестом мире мы уже должны понимать язык судьбы. И, и вот эти вот настройки это как раз и есть код язык судьбы и поэтому курсовой проект восприятие видение своей судьбы он тоже является как и шавасана вот таким глобальным и шавасана и курсовой проект судьбы они настроены на разные полушария если курсовой проект судьбы это ваше рациональное мышление вы пытаетесь анализировать что с вами происходило за вашу жизнь то состояние это другое полушарие, когда вы пытаетесь прочувствовать и войти. То есть чувство, состояние должно вас захватить, вы его должны вызвать, создать, нарастить в себе. И вот тогда вместо тех состояний, которые вы по базе получили из реинкарнации и из родовой капсулы, вы эти состояния начинаете заменять на те состояния, которые идут из раджа-йоги. И вот тогда, и вот тогда все меняется. И язык судьбы, он не сразу становится понятным. Язык судьбы, это изучение любого другого языка. Сначала вы базовые слова какие-то берете, потом предложения вы учитесь составлять, потом вы уже что-то понимаете из того, что вам сказали. И вот в шестой мир бесполезно идти, пока вы свой язык судьбы не поняли. Примерненько так. Спасибо вам большое. Счастья вам. На этом третья лекция, апдейт по второму курсу закончена. То есть, что я вам хотел сказать за вот все это время. Второй курс отличается от первого. Первый курс это общая теория, это посвящение. А второй курс это инициация. Каждое изменение настройки ведет к какой-то инициации. Сначала изменение незаметное, а потом оно идет больше, больше, больше. Вы в этой жизни понимаете больше, больше, больше. У всех у нас есть хвосты. Начиная от хвостов по здоровью каких-то и заканчивая хвостами по лишнему весу и там еще чему-то. У нас у всех есть свои хвосты. Откуда берутся хвосты? Есть люди, у которых по всему хвосты, по всем направлениям жизни. А есть люди, которые для того, чтобы успеть там, он не делает тут. Условно говоря, нельзя писать диссертацию и держать весь дом свой в идеальной чистоте и счастливую семью, чтобы все были обуты, одеты и одновременно бегать по магазинам и еду готовить, и убирать, и подметать, и за всеми все по местам расставлять. И при этом еще написать диссертацию. Конечно, можно делать все это, но в итоге вы и то, и то не успеваете, потому что концентрация на диссертации и концентрация на уборке совершенно разные вещи. И поэтому, получается, идеальных наставников не бывает. Потому что наставник сам рвется куда-то к своему шпилю, к своей джамалунгме, там, на свой шеститысячник. И при этом как бы наставник понимает, что это ладно... Уже сколько можно этим заниматься. А чем дальше в лес, тем толще партизану и той же уборкой нужно заниматься. Чем больше детей, тем глобальнее уборка. Примерно так. Спасибо большое. Счастья вам. Пишите свои вопросы.